Смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. Мы продолжаем с вами путешествие по моей любимой Кантабре. И сегодня я вас приглашаю в настоящую жемчужину атлантического побережья Испании. Город кастро урдиалес который был основан еще во времена Римской империи. Город сохранил множество красивых исторических памятников. Ну а для меня самая главная достопримечательность этого города – морская кухня этого города. Ведь город Кастро-Урдиалес урдиалис это прежде всего портовый городок. Гребля на байдарках и каное – один из самых популярных видов спорта в городе Кастро-Урдиалес. Сборная города – одна из трех сильнейших команд в этом виде спорта в Испании. Архитектура набережной города Кастро-Урдиалис – это воплощение прекрасной эпохи того периода, когда вся испанская и европейская знать любила отдыхать на водах. Паркинги для велосипедов в городе не менее важны, чем паркинги для авто. В декабре практически вся кантабрия утопает в цветущих анютиных глазках. Чем заняться зимой в кантабрии? Конечно же, поваляться на зеленой лужайке и погреться в лучах зимнего солнца. Присоединяйтесь, друзья. Нерябина, конечно же, но очень красиво. Сейчас мы с вами прогуляемся по самой старой улочке города Кастро-Урдиалис, которая славится своими барами. Даже просто проезжая мимо Кастро Урьяльс, мы обязательно заезжаем в этот городок, чтобы посетить его бары. Заглянем в один из самых моих любимых баров. находится на самой границе со страной басков поэтому пинчесы здесь принято запивать баским белым вином Городская ратуша города Кастро-Урдиалис находится в здании 15 века. И местный мэр здесь заседает на антикварной мебели. Рыболовецкий промысел в городе кастро Урдиалес в основном ведется семейными бригадами, поэтому больших кораблей вы здесь не встретите. Вот на таких вот небольших лодочках каждый день вечером рыбаки и уходят в океан, чтобы к утру привезти хозяйкам свежую рыбку. А это прогулочная зона города Кастро-Урдиалис. Римский мост – одна из главных достопримечательностей города Кастро-Урдиари. Сейчас мы начнем подниматься по нему вон к этой вот крепости. Крепость Санта-Анна находится на скале, которая возвышается над океаном на высоту более 50 метров. В крепости Санта-Анна Постоянно проходят какие-то экспозиции, в основном местных художников и скульпторов. За застенках крепости Святой Анны хранится дорожный столб времен Римской эпохи. Он датируется 61-м годом нашей эры. Историки еще не пришли к единому мнению, к каким векам относится строительство крепости Санта-Анна. Предполагают, что это был примерно 10 век. Со смотровых площадок крепости Санта-Анна открываются потрясающие пейзажи на океан. За моей спиной находится один из старейших кафедральных соборов Испании, выполненный в готическом стиле. Начало его строения относится. К 13 веку это как раз эпоха зарождения готического стиля в Европе. Соленый ветер с океана просто разъедает камень со временем, превращая его в А это памятник основателю города императору Титу Флавию. Кстати, Тит Флавий вошел в историю своей знаменитой фразой Деньги не пахнут, когда облагал общественные туалеты Рима налогами. Помните, советские парки всегда украшали статуи женщины с веслом. Ну, а город Кастроурдиалис украшает статуя мужчины-с веслом. Жизнь женщин портовых городов. Всегда проходит в ожидании своих мужчин. Вот и я в образе. Сижу и жду барку, которая вот-вот должна приплыть в море. Посмотрим, была у нее сегодня удача или нет. Отец волнуется в ожидании, повезло его сыновьям сегодня в море или нет. еще шевелится. А это загружает мороженую скумбрию, которая будет служить прикормкой для следующего улова. Такую мелкую скумбрию в кантабре за рыбу не считают и используют ее только в качестве подкормки. И снова в океан за следующим уловом. Так и проходит Жизнь моряков. У испанцев врожденное чувство вкуса для декорирования своих домов. Чтобы полностью не губить дерево, в качестве новогодней елки просто использовали веточки туи. По дороге из кастро домой в Сан-Тандер мы заехали в небольшой поселочек Изла, где прямо из океана вырос потрясающий каменный сад. Горатызла, как и вся кантабрия, находится на берегу Атлантического океана. Океаническому берегу, как известно, присущие ежедневные приливы и отливы. Ежедневно вода поднимается и опускается в амплитуде 5 метров. Сейчас вода ушла, начался отлив, и мы практически можем видеть дно океана. Если вам понравился мой выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте поделиться со своими друзьями в социальных сетях. До новых встреч!